Заходим. Кевин, давай быстрее. Вы его убили! Руки вверх! Вверх! Живо! С возвращением. Не бойся, раскачаемся. Я лишь хочу помириться с Бетой Линдси, Фрэнк. Привет. Господи, как же ты выросла. У тебя есть какой-нибудь талант? Не особо. А вскрывать замки? Мама сказала, это лучший. Нужна помощь, Миллер. Я Мой босс. Он меня не отпускает и до сих пор бьет. После смерти Кевина мне было некому обратиться. Зря я тогда взял его с собой. Без денег мне не начать новую жизнь, Загладь свою вину. Ты совсем спятил? Я в долгу. Не в таком. Еще одна ошибка и тебе конец. Осторожней там, парни. Брат, ее похитили. Нам надо в полицию, сейчас же. Отыщи ее. Пока не отыскали тебя. Я должен справиться сам. Брось сюда пушку!